Если у вас маленькие дети и вы любите поспать утром в субботу, но хотите при этом порадовать детей их любимым блюдом пиццей, я вам расскажу, как делается пицца быстрая Если интересно, оставайтесь с нами. Давай, давай. пошла. Значит, Нам потребуется для нашей пиццы а, сыр с теркой, помидоры, грибы, и колбаса, а, любая зелень, я люблю базилик, а, вот такие коржи, значит, либо томатная паста, либо кетчуп для соуса и можно добавить оливки. Так, приступим. Так, вот, вот мы кладем корж. Мы Дальше мы берем нашу колбаску и режем ее Колечко. да, колбаску и режем колбаску режем ее кольечко. Так, колбаску нанесли и теперь мы ее вот так укладываем. Отлично, да? как хотите, я с да. крючком укладываю, да. мне да. так красивее. Дальше. Дальше, ну, соответственно, Дальше. то же самое мы делаем цветовой, со второй, со, со вторым противень, если нам нужно два. На один делаем с один. Теперь мы нарезаем колечками так же, по ней, То есть мы не, не поперек, а вот именно вот сердцем, чтобы потом попку вытянуть. Так, теперь мы берем наш базилин. Наш зеленый. Вот, и я его нарезаю не, а, не ножом, но ну, это можно ножом, а вот так сразу ножичками. Добавить специи. Вот, вот такие специи. И обычный черный перец. Я его буду горошком, я его буду молотым. просто. чтобы свежий и ароматный. Так, и теперь последний этап. Это мы берем, значит, собираем а? сироп. сироп. Да, в сироп. Сейчас мы нравиться урок, да, забыла, вот оливки. Если у вас есть оливки, у меня они лежат, были оливки, а, но да. у меня они, к сожалению, на косточке, поэтому я хоть сейчас немножко обрежу с косточки. Вот. Вот. Сверху мы кидаем тертый сироп, мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху как Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. Сверху мыть. А вот, на второй, значит, пиццы у нас а, больше грибов получилось, поскольку у нас колбаса закончилась на первой, к сожалению. Но вы не расстраивайтесь, у вас то же самое произошло. Я нашла выход такой. Я нарезала э, побольше грибочков, положила сначала грибочки, потом порезала соломочкой длинненькой а, колбаску, хаотично ее разбросала, сверху помидорчики, базилик, оливки и сыр, сырком все присыпала. А, наши пиццы а, готовы. Теперь мы проверяем. Наша духовка разогрелась или нет? Видите, погас огонечек, значит духовка разогрелась у меня. А, значит, у меня, э, значит, я открываю, закладываю туда свою пиццу, кладу примерно так, закладываю вторую, за, так, лучше пониже, а то подгорит сверху слишком быстро сыр и Смотрите что-то, да, там харжишь, не стали твердыми, как сухари. Значит, мы закрываем это все, я ставлю на таймер на 10 минут. Если что, я посмотрю, у меня не будут готовы, я добавлю еще 5 минут. Капец, мы делаем чай. Очень часто задают вопрос, где вы покупаете вкусный чай, чай не вкусный и так далее, и так далее. Мы делаем все очень просто. Мы берем обычный, какой-нибудь черный либо зеленый, вот начнем за нутчакмар, и да. Разные добавки сами, то есть сейчас в магазинах рождаются мята, чайбрец, лимонник, также мы с лета насушиваем липу и сейчас мы это все замиксуем. Все это очень просто, то есть мы добавляем 1-2 чайные ложки чая и чуть-чуть уже на глаз кидаем в чайничек наших добавок. Вкусный чай, какой шикарный аромат пошел. Теперь приступим к поеданию. Пиццу, ну